Оформление правильное земель совхоза, правильный подход к оценке земель совхоза привел к тому, что мы получили большую сумму денег. Общая стоимость нашей фермы – 380 миллионов рублей. Вы думаете, что с картошкой эти деньги можно заработать в нынешних экономических условиях? Я вам гарантирую, что нет. Четко. Получается четко. у вас действительно. Вот. Умеете, могете просто.